Голове, где про его пробило, у нас есть эпицентр травмы, то есть, где само кровоизлияние пострадало, но там же оно же пострадало, допустим, ну, сантиметр два, там, а может больше, ну, не важно, но есть понятие эпицентр, а есть еще понятие пятно травмы. Пятно – это как вот круги на воде затухающие, и мы теперь делим, это, очевидно, сохранная часть мозга, это, очевидно, разрушенное, а вот это, это пятно травмы. Эпицентр, сохранное, эпицентр, а здесь будет пятно травмы. И нам нужно будет потом, это после вторым этапом, третьим этапом, вот это зону молчания, зону приглушенности, вот это, то, что называем пятном травмы, она обратима вся. Если эпицентр может быть необратим, то все пятно травмы, вот эти концентрические кругами распространенные, оно может максимально быть восстановлено, и за счет этого мы его можем с микроскопическими потерями, потом мы еще этот эпицентр перекинем на другой отделы мозга, и после нашей реабилитации мы его настолько можем восстановить, что он иногда намного лучше, чем был до аварии, понятно, намного лучше, чем был вообще когда-то. И вот наша цель-то.